В Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета прошел квиз для студентов. Все подробности далее. В этом году участие в квизе смогли принять студенты из разных подразделений вуза в связи с двумя крупными событиями. Наступлением года науки и технологий и десятилетием работы института. Мы постарались охватить все области, то есть это и лингвистика, как, например, составление слов, это и ребусы, и угадать книгу, то есть литературную, и угадать Фильм по отрывку какого-то видео. То есть мы пытались охватить все, чтобы как раз-таки представители разных институтов могли найти что-то, что им будет интересно и что-то, в чем они разбираются. Для победителей и призеров в игре предусмотрены сертификаты на бесплатные игры, а также скидки и многое другое. Подобные мероприятия проводятся дважды в год. Те, кто хочет развивать логику и эрудицию, могут следить за актуальной информацией в официальной группе института ВКонтакте. Диана Шлинкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Oh, oh, oh, oh,